Не умеет с деньгами дружить, это одна из особенностей благополучных семей, ребенок как можно дольше старается переложить со своих плеч свои заботы на близких, тем самым он очень долго воспринимает себя как ребенка по отношению к вам. Тем не менее, я хочу вам сказать, это все возможно только до того момента, пока вы в этом человеке не начинаете видеть взрослого человека. То есть, если это женщина, взрослую женщину, если это взрослый мужчина, взрослого мужчину. А как обычно мамы или папы видят, мои деточки, мои зайчики, мой маленький мальчик, моя маленькая девочка, это все неправильно. То есть, психологическая доктрина в том, что дети хотят все время пользоваться услугами взрослых, в том, что они ощущают от вас возможность оставаться детьми поэтому сделав их взрослыми воспринимая их как взрослых людей вы сможете это все при